Таймер TSN-15A предназначен для включения и выключения нагрузки. Кнопки управления таймера закрыты защитной крышкой. В сутки может 16 раз включить и выключить нагрузку. При пропадании питания настройки не сбиваются. В качестве резервного источника питания используется батарейка. Подключение питания осуществляется в две клеммы, которые находятся в верхней части таймера. Это клеммы 1 и 2. Питание таймера 220 В переменного тока. Включает и выключает нагрузку клеммы 3 и 4. Клеммы нормально разомкнуты и гальванически развязаны от питающего напряжения 220 В. И могут включать и выключать нагрузку, отличную от питающего напряжения. Питание нагрузки подключается в клемму 4. В данном случае это фазный провод, а с клемы 3 питание подается на нагрузку. В нашем случае это индикатор напряжения, а с нагрузки провод подключается к нулевой клемме. Когда замкнуты клеммы 4 и 3, на лицевой панели светится красный светодиод. Включает и выключает нагрузку электромагнитное реле, изображение которого вы видите на экране. Максимально допустимый ток 30 Ампер. Для долговременной работы нагрузку больше 16 ампер, это около 3,5 кВт, подавать не рекомендую. Для индуктивной нагрузки электродвигателя не больше 10 ампер, это 2,2 кВт. Лампы накаливания не больше 30, 300 Вт.